Как твое настроение? Впереди у нас с тобой выходные, и по этому поводу я решил попросить разработчиков создать для нас с тобой новые бонусные промокоды на деньги. Кстати, не забывай о том, что абсолютно в каждом своем видео я разыгрываю 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере BarVich ERP, условия ты видишь на своем экране. Итоги всех розыгрышей каждое воскресенье на моей странице в ВК, ссылочка есть в описании. Ну а для тех, кто по каким-то причинам до сих пор не знает как пользоваться данными бонусными промокодами, Объясняю. Во-первых, если ты только зарегистрировался у нас на девятом сервере Барвиха Успенская, то в первую очередь вводи мой ютуберский промокод хэштег карп, ведь за него ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Для этого ты вводишь команду слэш /mm", мм, листаешь в самый низ, выбираешь графу промокоды, здесь выбираешь ютуберский промокод и сюда забиваешь хэштег карп. Также через данное меню ты можешь отслеживать информацию о данном промокоде. Ну а бонусные промокоды на деньги, которые довольно часто появляются на Барвихе РП, ты вводишь точно также через данную команду mm. Точно также выбираешь графу промокоды но уже выбираешь далее именно бонусный промокод. Точно так же здесь можно отслеживать информацию о данном промокоде. Сколько конкретно часов тебе необходимо отыграть и какую сумму ты за это получишь. Ну а чтобы забрать свои награды за данные промокоды, как только ты выполнил все условия, отыграл необходимое количество часов, ты вводишь команду слэшбэк. Именно здесь ты уже можешь забрать все свои деньги. Кстати, для этого не забудь привязать почту к своему аккаунту. Еще один небольшой, но очень полезный лайфхак по поводу данных промокодов для тех, кто почему-то не знает: тебе не нужно будет отыгрывать все эти часы, которые указаны в данном промокоде, чтобы каждый час засчитывался. Тебе достаточно будет заходить за 10 минут до поедения на сервер. То есть здесь все работает точно так же, как с получением XP. Ты заходишь на сервак грубо говоря, в 14:50, 15:50, 16:50 и так далее, отыгрываешь 10 минут. На сервере, ловишь payday, и именно в этот момент тебе засчитывается ровно 1 час игры. Плюс ты получаешь экспу для прокачки своего игрового уровня. Ну и не буду томить, перейдем сразу с тобой к новым бонусным промокодам на денежки. И первый промокод хэштег Дерби. За данный промокод, как только ты получишь 5 своих пайдеев, ты сможешь забрать 35 тысяч рублей. Еще один такой же промокод хэштег трек. Точно также за 5 часов отыгровки ты сможешь получать по 35 тысяч рублей. Не буду тамить абсолютно за все новые промокоды, которые я тебе сегодня покажу, ты будешь получать по 35 тысяч рублей за 5 часов. Кстати, как я понял, промокод хэштег derby и хэштег трек – это, скорее всего, отсылка к новому гоночному треку на острове в Барвих РП, который мы будем с тобой ожидать в ближайшем обновлении на проекте. Еще один новый промокод – хэштег ария, что в переводе означает «область», возможно, это та самая отсылка к этому новому острову. Промокод хэштег что в переводе означает Мост. Скорее всего, это отсылочка к новым разводным мостам, которые также будут у нас с тобой вести к этому новому острову. Еще есть промокод как хэштег Нью что в переводе означает новый район. Возможно, это и есть отсылка к новому элитному поселку на новом острове. Абсолютно каждый этот новый промокод, как я тебе и сказал ранее, будет давать тебе по 35 тысяч рублей за 5 часов отыгровки, а конкретно за ловлю 5 пайдеев. Это абсолютно новые промокоды, о которых еще совершенно никто не знает. Их только создали сейчас на всех серверах Барвихи РП. -E Но также я покажу тебе еще пять таких же промокодов, за которые ты также получишь по 35 тысяч рублей за отыгровку 5 часов, которые создавали еще буквально в прошлые выходные. И они по-прежнему еще действуют на всех серверах. Сейчас ты видишь все данные промокоды на своем экране: это промокоды хэштег ГРАБОВ, хэштег Ancore, DragRace, промокод house 14 и хэштег ВАНС. Все данные промокоды работают по тому же принципу. Вводишь, ловишь 5 пайдеев, отыгрываешь по 10 минут минимум за каждый час, и после чего получаешь свои 35 тысяч рублей. Целых 10 промокодов на 35 косарей. В общей сумме тебе будет необходимо словить 50 пайдеев. И я думаю, благодаря данным промокодам, через примерно 3-4 дня ты сможешь забрать целых 350 тысяч рублей, толком ничего не делая, что лично, как я считаю, довольно круто. Ну а я продолжаю держать тебя в курсе всех последствий, событий. Спасибо тебе, что ты заглянул. Пока!